Подросток ⁇ это уже, уже состоявшаяся личность в какой-то степени. Уже гораздо труднее воспитывать его, потому что многое упущено значит, в детстве. Если есть проблемы с подростками, то, конечно, в детстве многое упущено. Существует такое понятие ⁇ трудный возраст ⁇ и относится это вот к подростковому возрасту. На самом деле ⁇ трудный возраст ⁇ говорит о том, что у родителей не все нормально. Родители не совсем грамотные. Родители еще не совсем профессиональные, допустившие трудный возраст. У грамотных, мудрых родителей нет трудного возраста у детей. Это точно. Когда подростка воспринимаешь как взрослого, то с ним начинаешь разговаривать по взрослому. И взрослый разговор со взрослым – это уже другой разговор. Здесь можно откровенно говорить о каких-то вопросах, несогласиях, находить решения и так далее. То есть взрослый разговор со взрослым должен быть. Вот тогда на этой почве можно найти с ними общий язык. Отношения «я родитель, ты ребенок» не проходит. Вот здесь начинаются начинается, начинается все, и агрессия, и обман, и лень, и замыкание в себе и так далее, и так далее. То есть это не, не решает проблемы. Только выход на взрослые, равные отношения с ребенком. Как так? Он, он же такой. Нет, он внутри гораздо взрослее а, родителей. Гораздо взрослее. Другое дело, в сознании еще много всего, но внутри это более зрелая личность, чем вы думаете. И говорят, вот есть слова такие, что надо... Детей воспринимать как учителей. Так вот, это не просто слова. Сейчас это необходимость. Сейчас это обязательное условие воспитания детей. Относиться к ним как к взрослым и относиться к ним как к учителям. Учиться у них. Учиться тому, как смотреть на жизнь. Как относиться к жизни, друг к другу. Они это знают лучше. Но нужно это вот родителям очень трудно принять вот эту концепцию, что они умнее нас. Они умнее нас, современные дети. Несмотря на малый возраст, неразвитые сознания, они умнее нас. Они свободнее нас. Это тоже. И они масштабнее нас. Вот три важных момента. Они умнее нас, они свободнее нас, они масштабнее нас. Для них мир сейчас, особенно с помощью интернета, мир как в одном, как говорится, в одной, вот в этой э, железной коробочке. Они все, все знают, для них понятие границ и прочее, все это, все это где-то далеко, и это не соответствует их пониманию жизни. То есть они свободнее, они умнее, и они масштабнее. Вот с этих позиций, если вы посмотрите на взаимоотношения с детьми, то вы тогда найдете с ними язык.